Сегодня у Всем... нас, да. Всем здравствуйте, да. У нас сегодня еще и Шабат, и Шаббат для меня это, и Шаббат для меня это не только религиозный а, праздник, Шаббат для меня это время когда мы можем обратиться к своей душе. Мы получаем время для работы над собой, для медитации, для того, чтобы нас душа услышала. Вот. Если э, вы меня слышите, приготовьте, пожалуйста, свечку, подсветите ваш мир, в котором вы находитесь, И присоединяйтесь к нам. Шабат шалон, миру, мир. Сегодняшний эфир у нас будет такой полуспонтанный. Нам тоже нужно понять, куда, куда мы идем, какая будет публика. Возможностей у нас много. Ну, например, сегодня мы попадаем так, что сегодня у нас день затмения и довольно таки очень, ну, человек довольно таки, скажем так, затмения все переживают по-разному, правильно? вот и Я хочу сейчас спросить Рафаэля Заманова, который, я думаю, больше специалист по Звездам, затмениям и так далее. Что нам скажет по поводу затмения? Как это влияет на человека вообще? и Так, далее. так дамы и господа, всем здравствуйте. Кто меня слышит? Затмение – это, во-первых, настройка вибраций человека, но ну, не только вообще всего живого. И э, в данный момент э, затмение, которое происходит, это э, раскрытие человека как э, его суть, э, его звездный свет внутри себя, снятие карантина, снятие кризиса, но ну, не касаемо там э, какого-то вируса, да, который сейчас у нас на, на, на, по планете гуляет. Это касается внутренних э, рамок убеждений. Вот. И каждый человек – это такая звезда. И, э, скажем так, Затмение работает на очень хорошую трансформацию для того, чтобы в этом состоянии человек мог моментально снять, ну, шкуру, так называемую, знаете, когда змея меняет кожу, вот так человек может скинуть свою вот эту вот прошлую кожу, там, прошлую вот эту вот свою тему и очень хорошо быстренько взлететь наверх, ну, то есть вот восстановиться в своей сути, если коротко. А, а вот этот вот коридор а, затмений, чем он а, есть какие-то особенности вот именно, которые сейчас снова начинается какой-то коридор да, затмений. Чем чем это как бы, вот к чему нужно готовиться? Ну готовиться нужно укрепление позиции, укрепление своей энергетики, потому что есть какой-то механизм который, ну, он влияет на природу, он влияет на все живое, на все, что дышит, на все, что живет, летает, ползает, плавает, и это новые переходы. То есть есть какой-то механизм, который, ну, нами управляет, управляет нашей энергетикой. Вот. И а душа помогает, скажем так, ну, скинуть, скинуть какие-то отягощения, вот, и информация такая, что нужен свет, нужен свет, понимаете, когда человек заходит какой-то коридор, там, ну, скажем так, туннель, и он не может выйти, ему нужен свет как ориентир, чтобы он вышел из этого туннеля в свет и нашел себя. На самом деле э, затмение работает на психическом поле Земли и на, псих, на психическом поле э, живого ну, объекта, в том числе и человека, и трансформирует его. Стумно. Значит, это время э, очень хорошее для трансформации, как-то прекрасно сочетается. Да, сегодня Шабат. То есть, когда мы обращаемся к своей душе, и в то же самое время мы можем произвести определенные трансформации, которые нам нужны в жизни, по своей работе, э, по тем областям жизни, которым они особенно необходимы. А, Рафаэль, вот такая тема, затмение души. Ребята, мы пока, вот кто к нам присоединяется, мы пока говорим вот на определенную тему, которая нам сегодня пришла. И мы ждем ваших вопросов, чем мы можем вам помочь, пишите, задавайте ваши вопросы. Правильно, Рафаэль? Ну, да, а, потому да. что, если кто-то хочет что-то узнать прямо сейчас, прямо из первых уст. Вот а, Затмение души, да? Можно сказать, комментарий, да? Да, да. Такая информация, такая информация связана, в первую очередь, с семьей, то есть с, с духовностью, ну, как бы с ценностями духовной семьи. Это связано с, с душой с изобилием души, вот. и в состоянии медитации человек ну, как бы сказать, не возносится на небо, а трансформируется для того, чтобы соединиться с высшим разумом, то есть с энергиями для того, чтобы он мог освободиться от, как ну, какого-то обременения, скажем так, да, потому что он может построить недвижимость, какую то там из-за своих поступков. И эти поступки как программа не дает ему двигаться. Это как вы знаете, как вот вложил в дом, который ты построил из кирпичей, вот, а кирпичи там уже достаточно уже, ну, не, дом сам по себе, он не непригоден для проживания, вот, нужно искать новое жилище. Поэтому душа хочет это все от этого избавиться. Ну, от тягощения, скажем так. Короче, изобилие. Изобилие, изобилие, изобилие. То есть, когда, когда душа снимает отягощение, э, груз э, с э, себя, человеку легко принять решение, человеку легко идти вперед, то есть человек на самом деле чувствует себя счастливым, спокойным, есть у него деньги, есть какие-то проблемы. То есть душа это, в принципе, есть исток. То есть один из источников, в которой человек может спокойно там, ну, двигаться. Um... Затмение души. Как влияет оно на здоровье человека? То есть понятно, что когда источник закрыт, то возникают всяческие проблемы, правильно, в организме. То есть энергия не поступает к органам, и в органах происходят определенные блокады. Когда в органах происходят определенные блокады, то естественно органы начинают заболевать, они не получают того, той энергетики или э, тех важных веществ, которые в принципе они должны получать. Вот. А как еще влияет затмение здоровья человека? Ну, смотри, если, например, допустим, мы берем, ну, вообще, энергия, она в любом случае влияет на, на все, на всю психику, на всю систему саморегуляции, на его, конечно, духовный путь, на его потенциал, на его, как бы, ну, вообще, скажем так, на все первопричины его. То есть есть некие первопричины, которые у человека есть. То есть это информация, его информация – это, скажем так… А, чтобы сейчас быстренько донести, донести истину, да, это то, что человека двигает, ну, к цели, скажем так, да, к цели, там, к финишу. И душа, она это объемная, это верхушка пирамиды, а физика это плоскость, скажем так, плоскость. Это плоские, плоские, ну как плоское мышление что ли, да, физическое плоское мышление, скажем так. А физика, mm -hmm. а душа высшая, я там э, вся вот эта вот энергия высшего разума, это верхушка пирамиды и выше. Значит, человека через, через работу с собой, ну, без фанатизма, конечно, да, чтобы он услышал, увидел этот цвет свой, и начал себя потихонечку ставить себя на пьедестал возносить ну, как бы себя. Вот, то есть, чтобы он, э, э, скажем так, не раскачивал лодку в сторону плюса или минуса, а нашел в себе золотую середину. А золотая середина это его характер. То есть он должен, как, ну, человек не то, что должен, да, у него просто. Со временем он приходит к этому мнению что э, все проблемы это внутри каждого человека вскрыты как в сосуде понимаете вот и чем больше будет света чем будь, чем больше будет солнца свет это особо жизни как вода который мы пьем как воздух который мы дышим и тогда органы они и органы здоровья она про продышивается там про -про прочихивается там про, -про пропиваются там про, -про идет, идет, идет метаболизм и на уровне биохимии, там, на физике, там, на, на психике, на всех уровнях. Да? И а, у человека появляется внимание, он а, такой, становится немножко просветленным, осветленным, чтобы его внимание, чтобы он, он короче, находится не, не как ежик в тумане, а он четко чувствует землю под ногами, потому что физику плоскость, плоскость она не может без верхушки, ну, без объемного видения. То есть физика она всегда открещивается от этого объемного видения, да, и потом болят органы, потому что физика она как платформа, потом эту физику, что начинается какая-то выстраивается композиция, вот. Но не надо забывать о том, что человеку что-то дано определенному каждому в отдельности его там предназначение, там его э, цели, что вот опять-таки душа это э, как раз-таки ты э, как сказать, ты спокоен, у тебя uh, ничего, ты не переживаешь, ты просто тут вот, вот, вот раскрыт как бы к человеку, как к ситуации и все, тебя ничего не напрягает. А когда у тебя есть отягочение, затмение, помните, есть такое uh, выражение на, на него, что затмение нашло, то есть затмение можно найти на все, на разум, на подсознание, на душу, то есть затмение, то есть человек на самом деле его что-то закрыло, что-то закрыло, вот, а что закрыло, надо понять. Ну, вот так вот как-то. И как мы можем помочь в этом плане человеку? То есть, что, какие есть доступные какие-то методики, да, которые были бы понятны, скажем, да, каждому человеку. Я тебе послала ссылку, чтобы, да, в whatsapp так, я ее видел. Ну, я, я, у меня телефон один. Вот, у нас э, немножко, да, технически нам еще нужно немножко подрасти. Ну, у меня что... телефон. У меня что, как, как ее нажать? Сейчас я нажму, и я сейчас, сейчас скачу. Это самое. Все, понятно. А вот. А у пока, меня... пока пока пока-то. Пока а, так, так, вот-вот-вот, наконец-то У меня тоже что-то телефон затормозил. Вот, я же говорю, пока загружать не надо, мне пока надо, как она идет, потому что сейчас мы загрузим, по не балуйся, и все. Вот, добрый вечер, Евгения, сейчас я вот как раз увидела. Так, вот, так. Елена здесь, а вот где? То есть напишите, пожалуйста, свои вопросы, потому что так нам очень... Мы немножко технически хромаем. Мы не хромаем, мы не хромаем технически, у нас все нормально. А, а как это, ну, как это сказано? Нас, ну, а что? Что нету картинки или что? Нет-нет, картинка есть, все нормально, просто вот я вижу, ну, что нас слушают, да, ну, ну здорово, пускай, пускай люди да, задают ну, вопросы, тему, напишут, да, которую мы интересуемся. Напишите тему, да, чтобы... Да, что там? Мы тут просто вот не... Как-то сказать, да. Мы-то не соскучимся, что у нас. Вот. Хорошо, у тебя есть какая-то идея, чем вот пока люди... Вот, Елена, вот, наконец-то. я тебе Вот так. Не получается? туда а, чтобы вот ты увидела. Подожди, но ты мне что пишешь? Я все равно не вижу. Понятно. Ты мне пока, ты, мне, ты, мне, ты, мне, ты вопросы, озвучь мне и все, а что? Хорошо, Елена. Это лучше, э просто вопрос, е просто Евгения, какие у вас есть вопросы, либо по теме затмения, либо по теме э своего роста, здоровья, да? какие мы еще темы можем предложить? Да, что хотите. Касается хочу. любая личная. Что хотите? Вот представляете, у вас сегодня вот такой вот вечер расслабления. Получить вот что вы хотите. Ответ. Ну, не все, что хотите, просто вменяемый, вменяемый, вменяемый ответ, который, в принципе, адекватный, ну, адекватный, попадет, попадет, попадет в тему, которую они ищут. Человек же что-то ищет, его надо как-то развлечь. Но ну, это не только развлечение, это просто, ну, такой контент. Это же контент. Естественно. А вот. Нам довольно-таки трудно, да, то есть тем, на самом деле, много, угадает, а что... Ну, пока мы, пока, просто, пока, пока вопросы, короче, пока решаются, да, у нас есть, вот, допустим, как человек может, например, сам себя разблокировать, да, или как сделать так, чтобы он, ну, не загружал себя там, да, вот именно вот, не было отягощения души, правильно? Да, да, Не было, правильно. не было, не было, не было вот этих вот перегрузок, которые человек потом контролировать не может, поэтому первое, это отношения. Отношения с собой, это почки опять-таки по вашей части, да, это болезнь, это будущее, это свет солнца, это вражда внутри системы, это слух. Такая информация, да, поэтому а -а -а -а, все это касается а, системы, когда человек, человеку нужно чтобы не только слушать, но и слышать, потому что, а -а -а, когда мы слушаем себя, мы находимся в отношении с собой, то есть в принципе со своей душой, со своим мышем Я и со всем сущим, да, вот. Это а, нужно убрать конфликт, который... Ну, конфликт это и даже спастика, тот же, те, те же спазмы, те же там э, стрессы, депрессии, стрессовость, да, там гипотонизм там или, в общем, проблемы с давлением, проблемы со здоровьем. Вот. Это оценка будущего, потому что в таком состоянии, в котором сейчас человек прибывает, ну, скажем так, ну, не то что в низкочастотном, а он в пониженном. Вибрации прибывают по разным причинам, да, у каждого свое. И эти вибрации, они, конечно, ну, будущее на самом деле не очень хорошее видят. Понимаете, да, то есть человек, допустим, ой, все, все плохо, он в себя не верит, он в себе не верит. Поэтому здесь самое главное это настроиться на отношения с, сам, с самим собой. И это не отношения с каким-то человеком. Потому что, ну, хотя отношения тоже, да, как влюбился кого-нибудь, да, или там какие-то отношения с работой, с деньгами, там, еще с кем-нибудь, с мамой, папой и так далее, они, конечно, а душа это тоже э, ну, как бы, э, это душа имеет тоже полномочия и переживает за э, своих близких за свое окружение а его там от окружения может быть там от одного человека там и до тысячи вот представьте да там что ты уже, ты уже не как бы не, не живешь нужно просто найти метод который вы озвучили это или медитация или это как, какие-то вот духовные практики или какие-то там я не, ну упражнения, там, цигун, йога, там, то есть терапия. То есть это, в принципе, все доступно и повышать вибрации, снимать вот этот информационный слой, который человек сам на себя, как грим, перед кино накладывает. Его надо смывать. Вот и все. Отлично. Я могу только добавить, вот ты сказал про почки, да, и мне пришла очень хорошая простая техника, которые я могу вам прямо сейчас дать, да, все, допустим, убирают, ну, я надеюсь, все, да, убирают там свои помещения, комнаты и так далее, моют машины, не важно, что моют, ну, давайте возьмем просто машину, да, или пол, вот, и когда вы, это особенно, ну, такой тип для женщин, да, когда вы моете пол, вам не обязательно даже входить в медитацию. Вы можете представить, вы можете представить да, что вот это ведро вы наполняете хорошей, скажем так, целительной энергетикой. И пол или какие-то такие вот сложные участки... Вы можете представить, что это какая-то проблема, допустим, с внутренними органами, не обязательно только с почками, и вы эту проблему вымываете и энергетически, и, так сказать, физически улучшаете свою атмосферу дома. Вот просто попробуйте, я не люблю слово попробуйте, протестируйте, а мои клиенты, в принципе, очень довольны этой простой техникой, потому что ну, ну это не надо концентрироваться, долго собираться. Это можно делать ежедневно, да? допустим, еженедельно. И вы тем самым работаете на двух уровнях, даже на трех. Вы работаете на энергетическом уровне, освобождая свое пространство. Если вы еще при этом осознаете какие-то вещи, вот то, что Рафаэль сейчас сказал, что почки у нас это второй энергетический центр, что этот второй энергетический центр связан именно с отношениями, да, с сексуальной энергией, с прошлым, здесь лежит также и прошлое то вы поможете себе очень хорошо. Это такой маленький тип. Пока э, сейчас зачитаю я вопрос. Хорошо, Рафаэль, внимание, вопрос для тебя и для меня. Я в детстве засыпала, всегда глядя на Луну. Повлияло ли это на мою жизнь? Ну, Елена, ну ты подумала, конечно, над вопросом. Ну, хорошо, вопрос есть вопрос. Зная тебя, вот чисто, да, я сейчас, э, я думаю, что... Короче, смотрите, Значит, смотрите. Подожди, подожди. Я думаю, что однозначно повлияло, а дальше продолжит уже Рафаэль. А, да, еще раз здравствуйте. Значит, смотрите, значит, первая а, Луна всегда воздействует на Землю. То есть есть отливы и приливы, все должны понимать, да. Такие вы женщины, да, у вас а, идет свой, тр, тр, тр, у вас есть свой свой цикл, свое, свое время. То есть вы мамы, вы рожаете детей. То есть у вас, ну, и как, ну, то есть, Луна, она очень сильная, я так понимаю, какой-то вот объект, который очень сильно воздействует на. на эволюции земли и э, все что находится на земле это первый вопрос да? конечно мы с вами живем на земле затмение луны и все остальное тоже это как бы, как, ну, как бы полагается В данный момент отвечая на ваш вопрос первое это касается вашего внутреннего дома то есть вашего внутреннего мира раз это медитация которую вам надо будет хотя бы практиковать и вы много добьетесь то есть луна все равно вас будет двигать она двигает нас То есть Луна будет двигать вас если вы там плохо себя ведете, и медитация, она вас будет, э, Луна вас будет двигать в плане вот, правильного направления. Это духовное раз развитие, потому что нужно ходить в храм. Это время и пространство, это замужество, это огонь, это воздух. Вот вам ответ, мой. Ну, что, нормальный ответ, нет? Все зависли. Сейчас посмотрим, да, немножко, немножко, да, тут есть, есть действительно технические определенные Ну, ничего, мы ф... их решим. Эти вещи. Я, мы... я, я телепатия, у меня решим. телепатия работает, видишь, у меня на Фейсбуке уже идет, я на ссылку твою разместил на другом телефоне. Ну, слава Богу, что очень классно, молодец. Ну, я так э -э, телепатия это. то есть? Я, я уже кричала, кричала, ладно. Не, Нет, слушайте, ну, у меня просто телефон один, надо просто... Нету нету возможности пока. Мы же на карантине, ничего не пойдешь, не купишь. А мешка, когда мешке тоже не купишь, не хочется. Понятно. Мы уже немножко дальше, поскольку мы в Германии. Вот. у нас уже немножко так все, не немножко даже у нас все открывается в этом плане, все становится на своих местах. Скоро уже можно будет путешествовать. Вы так. прям счастливчики. Мы просто раньше все это испытали, чем вы, поэтому это абсолютно, абсолютно нормально. Так. Я немножко потеряла сейчас наш эфир. Так, так да задавайте, задавайте вопросы, потому что нам, ну, тоже нужно... Эм... Но по, -по, -по поводу девушка, которая задала вопрос, это, да. просто, это просто ответ. Это не... Это ответ, который там... Там идет и ответ, и подсказка, то есть ориентир она поняла, ты просто... она, она поняла, потому То что... То есть ей, ты, ей лучше это записать, и если она этому ориентиру будет... Это ориентир, как вот навигатор, ты идешь там, поверни на 10 метров налево, потом направо. То есть здесь на самом деле все... Нам нужны подсказки, и нас какая-то система невид... Невид... Невид... невидимая, неведомая, она нас как бы ведет. А, мы... а физика — это плоскость, да? она начинает, да нам ничего не надо, ребятки, нам здесь хорошо, нам попить, покушать, поваляться и так далее. Поэтому... Нет, ребятки, мы очень сильно зависим от, нашей, от нашего духа, от энергии, и на, и на нас все воздействует, нам нужно просто быть адекватными, сильными, неуязвимыми, ну, спокойными, без фанатизма, я говорю там, да, потому что учитывайте, что еще есть характер человека, то есть что прописано в нем, что он может, а то он может там мечтать о кренделях небесных, а там они так и не придут к нему, понимаете? Есть ограничения. У человека есть ограничения, ну и с одной стороны, а с другой стороны, он, он творит своей судьбы, он может сам себя немножко делать апгрейд и потихонечку двигаться. Мы говорим с точки зрения энергетики, там, не перемещаться на другие планеты, там, да, там, mm -hmm. э, что-то еще. Мы говорим про, про внутренний э, мир, про, про индивидуального человека как человека вид. Mm -hmm. Была у меня какая-то мысль, но она э, сейчас, может быть, я вспомню. Просто у женщин, я пока, да, считаю, пока просто у женщин у них, у них свои, свои вот, движ, ну, как бы свое движение, свой, свой путь, да. У мужчин у них свой, свой, свой путь, понимаете? И э, любая вот отменяя, скажем так, оттягивание там какие-то загрузки, нагрузки на любого человека, как мужчину или женщину, да, они ну как каждый решает вопрос о в отдельности сам. То есть, например, мужчина, он более, ну, он не логик, он более такой прагматичный, он более делает действия там, он потом подумает, а женщина будет же, будет же думать, будет думать, думать, думать, думать, думать, думать а, а решение пойти что-то сделать, оно потом, понимаете? Вот мы очень сильно отличаемся от мужчин, ну, мужчина и женщина отличаются очень сильно. И поэтому Луна, как один из источников тоже энергии на Спутник Земли, он воздействует на нашу психику, на нашу информационную энергоинформационное поле, на все воздействует, потому что мы попадаем под такое же воздействие. Вот и все. Это хорошо, надо просто принимать себя, какими мы есть, и все. Ну, я хочу добавить, что здесь женщина женщине рознь. А вот... Скажем, есть разные, потому что, ну что такое женщина? Женщина в этом перевоплощении женщина, в другом перевоплощении она, может, была рыцарем, мужчиной. Да? И вот эта вот энергетическая суть, она же перевоплощается из одного тела в другое. И она берет с а, собой определенные, определенные, а, определенную энергетику качества, они остаются, так сказать, земном, а вот энергетика, да, определенные вибрации, она переселяется. Так, Алена, вот у нас подключилась, очень хорошо. У нас, Рафаэль, здесь есть такой момент, у нас идет вот эта 30-секундная задержка. плюс еще вопросы немножко подвисают. То есть люди нас видят намного позже, чем мы, э, так сказать, вещаем. Вот я вижу Евгения. Евгения, вы хотите задать какой-то вопрос? Алена, с удовольствием тоже э, тебя послушаю. Так, я немножко, наверное, улетела в другую сторону, когда стала защищать. Щас, щас, смотри, сейчас я объясню, сейчас я объясню. Значит, смотрите, политика на самом деле человек очень читаемый очень управляемый. То есть это, человек – это объект, он управляемый. И он, его можно взломать, на него можно воздействовать. То есть ему можно управлять спокойно, без фанатизма. Вопрос в том, что если вы сказали, что в прошлой, женщи, в прошлой жизни женщина была, ну, физика, плоскость была там, ну, мужчиной, да? в человеке есть и инь, и янь. То есть, допустим, вот вы женщина, а внутри вас мужик. Допустим, женщина, допустим, есть мужик, а внутри в нем женщина. Ну То есть это такая же, то есть нас родила мама нас родила мама, и материнский поток, он есть, вы можете как бы откреститься, что-то, что конечно, ты мужик, но поступки твои там и так далее, там, ну, всякое разное, оно, ну, там, имеет подтекст под, под материнский, да? Или наоборот, есть типичный, ну, как будто вот я, например, типичный мужик, понимаете, то есть, ну, это, есть особенности, есть люди-гибриды, есть мужчина, э, ну, не типичный допустим, у него, в нем сочетается он мужика а, ну, у него от него женщины пахнет, понимаете? Ну с Пардон, Я сейчас не хочу никого обидеть, да, например, да, или например женщина, которая там, она женщина, но она ведет себя как мужик, понимаете? То есть это э, чипаев юбки. То есть я объясню вам, что э, вот мы сейчас сказали, что э, в прошлой жизни там мы там мы были, да. Но проблема в том, что э, э, когда рождается такой человек, да, например, он нетипичный мужчина или нетипичная женщина. Вот есть типичная женщины, которые там, ой, это был! Такие вот, знаете, вот прям, ну, это видно, да, как бы я, ну, это все хорошо, просто в роду происходит какой-то, ну, сбой, допустим, например, там, если, например, рождается нетипичная женщина, например, да, то это, значит, по материнской линии какой-то идет ну, сбой такой, знаете, ну, дефект, что ли, информационный. Понимаете, чтобы женщина не повторила там ошибки матери. Или наоборот, опять-таки, если мужчина рождается нетипичным мужчиной, да, то есть он идет в маму свою. То есть это мужчина пошел в маму свою, женщина пошла там в отца своего, понимаете. То есть он этим самым перекрывает а, проблему рода. Надо понять это, понимаете. И все. На самом деле все это как бы нужно просто донести до человека правильно. Принимая себя, каким мы есть, понимаете. Есть люди, которые как черепашки тортилки идут тихонечко-тихонечко там ну, потом хорошо правда едут а есть ребята которые ух ну и потом они совершают ошибки мы мужчины вот почему мужчина всегда крайний потому что мы мужчины мы сначала делаем а потом потом думаем чем нафига мы пошли туда там нафига нам это нужно было Понимаете, я вот мужик я могу сказать по себе да что ты что-то сделал конечно я жалею о многих вещах которые я мог подождать например сказать да Ребят, да забирайте. Да, то есть я мог, ну я просто мог подождать, как мудрец там и все. Но какие-то вещи ты упу упу упускаешь, потому что уже был подумать. То есть подключить какое-то материнство. Ну у меня с этим проблема. Ну вот так. Поэтому мужчина и женщина это сочетание в каждом из нас. Это не неважно где ты живешь. Это тема она у всех одинаковая. Я когда в разных странах когда работаю, все одинаково. Ну, религию мы не трогаем, а вот Вся система там, ну, все одинаково. Ее надо просто подстроить так, чтобы человек э, себя разблокировал и сказал, слушай, какого фига, у меня все хорошо. Но может все, мы думаем, что у нас все плохо. Особенно, когда еще будущего ты не знаешь, у -у -у -у -у, все плохо. И вот затмение нас немножко снимает с нас этот вот слой непонятный. Вот так, да, как-то так. Ну, отлично ведет к трансформации. Алена! У меня уже нет никаких вопросов, или может быть просто зависает немножко, Ну пускай висит, пускай. Мы сейчас ä, свое там. У меня просто еще он Испания пишет, Испания пишет там. Ну они пишут там мне все, все, все интересные люди. Тем более сейчас Затмение, смотрите, Затмение, когда у человека очень сильно повышенная агрессия. Он находится в депрессии, он находится там. То есть, когда в затмении сильные такие вещи происходят на земле, нужно быть на позитиве. То есть, нужно побольше молиться, побольше делать духовных практик, побольше медитировать для того, чтобы помочь. Вот это пробки, пробки, чтобы эта пробка такая вот, вот, вот негативная, она вышла, вышла там и больше к тебе не возвращалась. А человек в затмении, в таких вот моментах, он больше уходит в себя, и ему, э, как, как получается, такой кризис наступает у него, такой кризис. Очень сильный кризис психический, там, физически, там, ломки начинаются, там, и к нему могут приходить любые сущности, там, существа, чего угодно, там. И очень важно, чтобы человек, как раз-таки, там, вот, что такое шаббат, да, например, шаббат, опять-таки, объединение, очищение, и ты закрыл дверь, дверь работы, трудов, закрыл дверь, ребят, я, я, у меня свой внутренний мир, там, свой источник, свой колодец, там, Сейчас вот у меня медитация в субботу. Не плюс свой колодец. То есть, в принципе, есть, э, есть внутренний мир, некое место силы. У нас человек – это место силы. Поэтому очень важно, чтобы человек это место сила охранял. И оно не финансовое, оно ничего не стоит, оно бесценное. И это человек, чтобы он это, это, это охранял. И поэтому, когда у человека, например, затмение, вот это вот происходит, считай, такими, ну, как бы сильные э, дни, конечно, mm -hmm. его очень может больше нахлобучивать, надо очищаться. Может быть, мы сделаем какую-то медитацию, пока тут люди э -э -э дадим какую-то небольшую, не какую-то определенную... А путь. у нас у нас же там, ну, как я могу поиграть пока, ну, опять-таки, ритм разный. То есть ритм разный. Ну, опять-таки, смотрите, у нас Давай, будет... давай, может быть, что-то спонтанное придет. Нет, у нас, нет, у нас просто, смотрите, у нас появляется так, что э, задача первая, это э, музыка, она настраивает э, человека, ну, музыка, она настраивает, настраивает его на, э, на особые вибрации. Сейчас она, немножко... она поднимает вибрации Да, она по -п -п поднимает определенные вибрации, да, и когда человек уже понимает, что ему надо... То есть... Тут наш шабат сегодня. да, -да. да. Всех шабатов. Вот. На самом деле просто нужно поднять вибрации. То есть в данный момент, конечно, то, что мы говорим, это все понятно, и все это об этом знают. Но сейчас просто можно, допустим, за -за закрыть глазки и э войти э в какой-то ну, свой источник, его просто представить, как, как человек может. То есть мы не говорим для профессионалов, мы говорим просто про, про такой, знаете, уровень, ну нет уровня, ни ноля, ни плюса, просто есть, просто есть состояние э, так называемой э, пустоты э, и нет информации. И постарайтесь сейчас просто немножко, буквально там несколько минут там отключиться от э, логического мышления, то есть от земного. Может, от, от... Что? Может, да. Можно мне что-то добавить? Да? Да, да. Просто у меня сейчас это идет. С каждым звуком вы можете представить свою голову. И вот с каждым звуком вы убираете из головы свои мысли и очищаетесь, наслаждаетесь, пополняете себя. который как капельки капают в вашу голову. И мы ждем ваших вопросов. У нас шаббат... У нас необычный шаббат сегодня. Объединение, объединение. людей будет шаббат, такое необычность. Ну, я надеюсь, не знаю, посмотрим. Хотя есть идея, что каждую пятницу проводить. Будет зависть. Сказать. Все, Все будет прекрасно, все будет прекрасно, все будет замечательно. Надо просто настроиться на... и все. Ну, а, с... продолжаем. Ну, продолжаем, да. А, а, посмотри у себя, может быть, на странице, может быть, у тебя там есть вопросы, ты еще не смотрел, потому что я смотрю пока у себя. Вот. Так, э, сейчас посмотрим, что у нас тут. А то, я смотрю а. второго телефона, но у меня нету тут так. Так, комментировать, что-то тут как-то... Эм... А, вот, я себе, даже себя слушаю. Евгения, что, хочется гармонизации в душе. Во, а, вот, видишь, видишь, видишь. <corruption> чувствую... Евгений пишет, чувствую, что блоки стоят, а хочется идти весь к духовности. Смотрите, значит... О, у нас там на втором телефоне, я, я смотрю, второй телефон. Чувствую, что блоки стоят, охотятся… Глобный, там... я считаю. Ну, ребятки, извините, у меня маленький телефон, как бы, и… Да там все, на... все, все нормально, абсолютно все нормально. Все смеются, но там, да, наверное? Нет, никто ничего не смеется, кстати. то я считаю. Ну, ребятки, извините, у меня маленький телефон, как бы, и… О, я это… ты… Но, ты... ты... Ты выключи звук. Звук, сейчас, пожалуйста, выключи у своего телефона. Пойдет так? Вот так просто, просто отлично. И вот сейчас отвечай на вопрос. Ну, что-то у меня только... У меня, а Евгения мне написала, я так понимаю, не вам, да? Евгения, у меня только добрый вечер. А у тебя дальше идет вопрос. Поэтому... Не я знаю. понял, Смотрите, я сейчас просто объясню, да, у нас просто немножко, немножко я пока въезжаю в эту, в эту новую технологию, да, опять-таки, мы же люди с энергетикой связаны, и не всегда у нас лады идет с этими, как вот, с аппаратурой. Так, ну, со второго телефона, как бы я смотрю, у меня просто вот Евгений написала, что хочется гармонизации в душе, это первое, да, так понимаю, вот, чувствую, что блоки стоят, да, а хочется идти ввысь, да, то есть в духовности. И отвечая вот на вопрос именно вот Евгении, значит, опять-таки это в Фейсбуке, это, смотрите, у вас ждет известие, вам нужно носить оранжевый цвет, вас ждет удача, а за вами стоит, ну, дедушка, то есть за вами стоит мужчина, ну, как бы, ну, энергия, скажем так, защиты стоит у вас. Вот. Вам нужно просто выработать в себе терпение, чтобы убрать, скажем так, чтобы вам не конфликтовать ни внутри себя, ни, внутри, ни, ни конфликтовать на работе. То есть, есть какая-то негативная программа, которая немножко вас сглаживает. То есть, вы можете сглаживать сами себя. То есть, ну, как все такое сглаз, это такое слово, извините, это просто такое вышло у меня, да, что нужно себя радовать, нужно поднимать себе самооценку и эмоционировать но в плюсе, я не знаю, там, на батуте прыгать, я не знаю, там. Вот. Поэтому, если вы добавите, Евгения, оранжевый свет, да, то и ну, через молитву, там, или медитацию, или любой духовный эм, подъем эмошн а плюса, то э, ваши вот эти вот все моменты, которые вас цепляют на работе там, да, и вот негатив внутреннего мира, оно пойдет на второй план. Вот так вот. Как-то так. Что, меня слышно, нет? Нет, все нормально. Все. Не, нет, да, а, да, да, да. Да, да слышно, все хорошо. Все, просто есть задержка. Вот, все хорошо. К нам присоединяется Галина. Вот, Галина тоже что вопросов. Я тоже говорю в auf Deutsch schreiben, natürlich die, die, die, die Deutschen, und bekommen sie auch Antwort auf Deutsch. Auf Englisch müssen wir noch üben, das Englisch, wir müssen noch arbeiten, um wir in Englisch а, а что переживаете? Вы просто по-русски мне скажете, я отвечу. А так я, конечно, с языками у меня, проблема. Ну, ну как-то получается так, что у меня все время есть переводчики, я все время понимаю, меня понимают. Галина, мы ждем ваших вопросов. Вы нас смотрите очень хорошо. Насчет оранжевого... Сейчас я подумаю, что, что я могу. Евгения, да? Да. А вот, что, что, что я могу чисто, может быть, женской стороны? Ну, здесь, на самом деле, все очень просто. Здесь просто нужно просто немножко свой внутренний мир чуть-чуть украсить, и все. То есть, на самом деле, добавить краски, поднимать. Это, это, это цветотерапия. То есть, у нее блок, может быть, это, опять-таки, мочеполовая система. Да, это, опять-таки, связано, ну, это связь с родом, связь с родителями, связь с детьми будущими, бывшими и так далее. Да, это связь, ну, постоянно она приходит, да. Связь с Солнцем, связь, ну, как бы сказать, светом природы, да, там, то есть с планетами, с огнем, естественно. Поэтому нужно вот использовать стихии, как бы, да, я говорю, что, чтобы она, например, там, ну, тот же огонь, чтобы она могла сбросить в себя какой-то груз, потому что человек, видимо, через себя, проходит как бы через себя, то есть она где-то себя, просто понижает, соглашается на какие-то там контракты, договоры, вот, идет на какую-то какую сделку, и э, обратной связи позитивной нету. Вот. То есть, естественно, опять-таки, мы живем в материальном мире, да? нам нужно балансировать между материальным и духовным. Обязательно. Обязательно. Вот, э, человек, любой человек ищет как раз-таки вот в этом, э, в этом свою уникальность, это называется золотая середина. И в это, это большой секрет, потому что все зависит, конечно, от мастеров. От мастеров, да, и чтобы сам, у самого человека была, не, не было сопротивления получать информацию, да, и просто, ну, как бы, и двигаться вперед. Вот нужно понимать, что э, та информация, которая вам приходит духовно, ее нужно э, трансформировать, именно, именно ее нужно реализовать в жизни, и мы приходим сюда... Именно с этой целью, если можно сказать, что э, творец, э, высшая субстанция, бог, э, очень много имен, э, э, ему интересно вот это сочетание физики и энергетики, ему интересен этот баланс, может ли человек то есть может ли энергетическая сущность, которая находится в человеке, совместить это в себе и реализовать именно э, в мира, в интересные идеи. И это на протяжении уже многих тысячелетий идет э, вот эта вот, э, можно сказать, игра э, с одной стороны. С стороны игра, с другой стороны очень серьезное духовное развитие. Именно понять, где вот этот вот баланс, баланс этих энергий. И нужно понимать, что именно вы можете находиться в медитации и видеть там потрясающие вещи. Вот у меня на уроке визуализации. Да? Можно визуализировать потрясающие вещи, но нужно понимать, что нужно их реализация в жизни. Нужно пойти и это делать. Нужно совершать. Не только получить информацию, что делать, но и пойти это реализовывать в тех областях, куда эта информация пришла, то есть о чем эта информация пришла. Я могу дать, кстати, вот из курса визуализации могу дать час, просто вот было от почки, потом оранжевый цвет. У меня есть очень интересная медитация, она очень простенькая, может, делать ее каждый, и если хотите, я Могу ее вам дать, поскольку сейчас вот мы ждем вопросы, но люди любят смотреть. Вот тоже вот очень, вот очень интересный момент, правильно, Рафаэль? Я уже сколько раз замечаю, да, то есть сидят на заборах, да, и смотрят. То есть я, допустим, вот когда я провожу курс, да, и я задаю домашние задания, и, и даже вот какой-то возникает шок, как в школе, да? ой, сейчас меня спросят, на двойку поставят. На самом деле ваши вопросы, это, это маленький шаг к вашей реализации, потому что вот мы сейчас находимся в определенном потоке, мы просто передаем информацию для вас Давайте сделаем так, смотрите, да. давайте сделаем так. Смотрите, значит, я, конечно, ну, я мужи, мужчина, да, и все-таки отличаясь, конечно, от вас, Ольга. Значит, смотрите, первая, такая информация идет, да, что люди, неважно, люди могут вопросы не задавать, мы можем с них информацию считать. То есть, любого человека можно информацию считать, потому что работает телепатия. Телепатия уникальный, это такой, знаете, телепатический многомерный мир, язык универсальный очень, телепатировать можно. Можно? Шо? Можно? Шо? можно? Шо, да. Можно сразу кое-что сказать, но не каждый человек, вот, допустим, ко мне приходят, ну, я не знаю, как, конечно, русские люди, но я думаю, что это не важно, русский, американец, немец, француз, итальянец, люди не очень любят, то есть, я, допустим, мне тоже бы не понравилось, чтобы меня отсчитывали без моего разрешения. А важно а разрешение тоже человека, чтобы его считывали. Ты согласен с этим? Да. Но я хотел сказать другое. А, хорошо. Вы, вы, вы, вы как девушка, включили технику безопасности. То есть вы забежали вперед, ребят, я, я, меня, меня не трогайте. да? Я, я не говорю об взломе, о взломе человека. Да? Мы говорим о… Есть, вот сейчас эфир – это такой коллективный разум небольшой да такой. Да? И, у человека что-то есть, он хочет задать вопрос. Я хочу ответить на вопрос, который он не задает. Есть, когда я, когда приходит ко мне люди, которые говорят: "Мы не знаем, к чему мы пришли". Я начинаю вопрос просто рассказывать про него сам. И он говорит: прикольно". Понимаете, да? То есть есть информация, ее очень много, но с чего начать никто не знает. То есть есть. Это не сопротивление, это неплохо, это просто есть. Нужно, это нормально для, для сегодняшнего дня. Сегодня первое, вот, допустим, сейчас вот для фона, для, опять-таки, для дискурсии, дискуссии, дискуссии то есть для, скажем так, первое, это сегодня интересует карьера всех. То есть карьера это вот такая информация идет. То есть, вот сейчас, я, дум, я думаю, что все сейчас, то есть, что сейчас меня, вот все там, кто там, если там. Я говорю правильно, поставьте плюсик. Если неправильно, говорите, поставьте минус, и вы нормально. Да? То есть карьера, да? И а, а, чтобы карьера складывалась не в то, что складывалась, чтобы вы были уверены в своей карьере, вам, нужны, вам нужна информация, вам нужны ну, хорошие новости. Вот. А, и чтобы ваша карьера, чтобы вы были реализованы в карьере, вам нужно носить голубое, голубое, голубой свет. То есть ну, да, голубо голубой свет, он хорошо ну, выделяет и, и реализовывает человека. Дальше. Это укрепление своего видения. На сегодняшний день каждый видит, как он может, как он понимает, понимаете, и воспринимает информацию по-своему. да? Это а, дышать так называемой полной грудью. Полной грудью дышать, чтобы человек напитался электричеством и пошел по своей карьерной лестнице и так далее. И, конечно, это... И, конечно, это информация, которая мне идет, это рыбалка. То есть у кого-то клюет, у кого-то не клюет, ребята. То есть кто -то, У кого-то работа есть, у кого-то работы нет. Да? То есть, скорее всего, возможно, что не там прикармливаете, не там... Ну, то есть нужно слушать себя. То есть, опять-таки, внутреннее ощущение, внутренний потенциал, он выведет вас на рыбное место. А вот. И избегайте а, курящих людей. Вот так вот. Просто отлично. Просто замечательно. Ну, это просто, это, просто это, это не касается, что это информации информация касается нас всех. Вот, вот кто, по крайней мере, вот, так, мне такое пришло. Я не могу вам это объяснить, но многие там, не только вы, могут со мной согласиться. Что на сегодняшний момент, в данный момент, вот, ну, как бы, любая мысль, это такой, знаете, маячок, это такая некая высшая цель, согласитесь, да? Эта высшая цель, она может меняться с каждым разом. То есть, ну, что-то отвлекает от этой высшей цели, отвлекает. чуть-чуть. Мы как бы уходим там с главного своего пути на дублер. Дублер ушли, от дублера там еще на тропинку, а там вообще непонятно. Но нам надо, потому что поменялась высшая цель. Вот и только через как это к терне звездным. На самом деле все очень просто. Нужно просто немножко расслабиться и вернуться на свою главную дорогу. И все. Да, да, Это сейчас причал для, для всех, да, я так понимаю. Вот. Мы все еще ждем я, я, я, я, я, думаю, я думаю, да, вопросы, я думаю, да, потому что а, а, мы, главное, запустили процессы. Мы, главное, запустили процессы. Сейчас а, потихонечку... Как... Самый трудный шаг. Нет, Пойти ну, и сделать ор... первый шаг. Организация всегда тяжело. Вот. мы сейчас не, на это внимание не ацентируем. Оцен, У меня а, просто, когда ты уже, вот ты в потоке находишься, ты в потоке, ты можешь, главное, соблюдать цензуру аккуратненько, да, не перегибать палочку в отношении там, есть. Мы потом этот вопрос обсудим с вами обязательно, да, и держать контент, ну, выдержанный, да, чтобы, ну, чтобы и так людям сложно сейчас, людям сложно не то, что там психически, психологически, им сложно принять решение в этом состоянии. Вот, вот это такой, знаете, это такой шаг внутри себя, когда человек пошел и, допустим, там он, сосед у него там взял, там денег занял и не отдал. И он соседу, например, там, да. Готов? есть вопрос. О, Какая прелесть. Да, замечательно, спасибо за вопросы. И причем вопрос очень потрясающий, да? эм, Как обрести духовность? Спрашивает Галина. А, смотрите, первое, это вам, вам идет, идет это, это я вам даю ответ, но в том числе идет и подсказка, как это сделать, да? то есть не только, что я отвечаю на ваш вопрос, да? это сначала вам нужно пройти какой-то путь исцеления, то есть вы находитесь в состоянии исцеления, потому что вопрос, как это, уже я хочу пройти этот путь, да? Вот, возможно, энергетика, энерг... как сказать, у, у системы, испытывает нехватку со временем, такая информация идет, да, вот, опять-таки пришел голубой цвет, то есть, если опять-таки будете голубой цвет носить, ну, не знаю, почему, так я отвечаю вам, да, вот, это четкое а внимание. Что? Можно я добавлю голубой цвет? Он приходит не случайно, потому что голубой цвет, а синий цвет ⁇ это цвет третьего глаза, а голубой цвет ⁇ это цвет пятого энергетического центра. А пятый энергетический центр отвечает за творчество, за творческий подъем, за творческий прилив энергии, за ее распространение их внутреннее общество. Поэтому голубой цвет очень важен. Ну, в данный момент, сейчас продолжаю, да, что а, а, у девушки есть плюс хороший, да, есть хороший плюс, да, и есть такое же, опять-таки, а, у нас парные органы, да, есть такой минус. Минус – это когда человек уходит с какого-то определенного своего внимания, со своей, с цели, а цель – это ну, внутренняя какая-то кабала, включена какая-то кабала, девушка находится в… Скажем так, ну, это, это быстрота. То есть человек девушка, видимо, такая, она инертная, суеты много, скорее всего, в ней присутствует. То есть когда быстро прийти к духовности нереально, нереально скажу сразу. Так, давайте быстрее, там, ребят, это, это", то есть, это уже сам по себе человек такой, понимаете? Его нужно немножко, чуть-чуть э, исцелить. То есть требуется исцеление, чтобы уйти от суеты, чтобы что вас что беспокоит, прийти в так называемую норму, а потом дальше уже работать. И здесь э, какая-то внутри идет, ну, в, ну, война, такая информация пришла, это внутри система. То есть человек что-то не может отпустить. Духовный путь необходим для того, чтобы вы отпустили эту, эту иллюзию. То есть человек, э, он очень, эм, скажем так, эмоционирует, э, не может отпустить, не она не может отпустить ситуацию, а система не может отпустить, что-то простить. Вот, и поэтому остается мало времени, чтобы. Вот, ну, скорее всего, я так понимаю, что система очень устала. Вот. Так, я бы пытаюсь сказать то, что у меня э, еще шло. Э, нужно понять, что изначально человек духовный, то есть нет человека духовного и бездуховного. Мы все с душой. Да, это первое. И э, вам просто нужно понять, что все, что связано с духовным, это все у вас, э, в принципе, уже есть. То есть вы, э, когда вы родились и пришли на эту землю, я понимаю, что может быть сейчас я вас немножко шокирую там, с переселением душ, мы не будем туда как бы обращаться, но скажем так, это тут багаж, энергетика, видение человека, интуиция, с которой приходит каждая душа сюда. Это то, что вы чувствуете вот здесь. Вы же, вы же не можете сказать, что я здесь ничего не чувствую. Особенно, если вы, допустим, не знаю, происходит какая-то, должна быть какая-то иногда встряска, да, чтобы, чтобы человека встряхнуло и, и человек вот почувствовал этот момент, что есть кроме физического еще что-то. Согласен? Ну, присутствует состояние человека, конечно. Да. Есть состояние, которое потом... Оно его не отпускает. Состояние, оно... Его, ну, в этом состоянии варится постоянно, как вот в таком вот э, потоке. Он как бы хорош, конечно, но э, от человека, что все время хотят. Он все время участвует э, в других э, движениях, в других ну, жизнях, возможно, Надо... там и так далее. Надо просто из этого выйти, да? ну, нам легко сказать, да? Стань наблюдателем, э, выйти из этого э, процесса. Я думаю, что не надо откуда не выходить, надо просто внутри себя систематизировать систему так, чтобы вот на, на какие-то вещи смотреть, как на кино. Ну, счит... человек, я... Есть, я... Есть, есть так называемая совместимость вещей, совместимость людей, Они, это, оно есть. Или этой совместимости просто нету. Вот когда человек поймет, что он не сможет там оживить камень, понимаете, там, он не сможет из трудного человека сделать там какого-то. очень важно понять себя, свои возможности. Когда ты знаешь свои возможности, кто ты, или эти возможности улучшать. Когда ты улучшаешь эти возможности, у тебя и проблема-то снимается, она решается. Изначально человек духовный, поэтому как обрести духовность, ну, это чисто мое мнение а, просто как найти путь к себе как встать на свою дорогу души вот этот вопрос пожалуйста вы надо просто взять это самое как надо взять выбрать метод метод метод скажем так метод отцифрования себя отшифровки молитва медитация практика любая практика это уже путь. Путь и э, любая практика, что такое практика, молитва, это набор энергии, ты подключаешься к источнику, ты ну, э, качаешь, перекачиваешь энергетику, энергию, фактически. А, ну, ну, это все хорошо, ну, допустим, вот э, ну, человек, вот, э, ну, я знаю, много таких людей, особенно <laughs> в Германии, э, да, человек, вот он вертится вот в этом материальном, ему действительно очень Трудно выйти, вот, да? может быть, просто сначала начать заниматься. Можно просто прийти после работы, да, войти в душ и закрыть глаза, и смыть просто вот эту вот энергетику чужую, которая вам мешает вообще прийти к себе, которая налипла на вас. Просто вот чисто на таком физическом плане, а потом шаг за шагом, шаг за шагом, и когда уже открываются определенные моменты, тогда это гораздо легче. Ну, тяжело наполнить чашку, которая полна. То есть, чтобы, опять-таки, смотрите, одному человеку тяжело не просто принять решение какое-то, да? человеку нужен мастер, который его там чистанет и сделает ему апгрейд. Все. Пускай он за него зарабатывает деньги, он ко мне ходит люди, зарабатывает деньги, ради Бога, но ты прокачаешь этого человека, как бы, да, он станет еще больше денег зарабатывать, он станет сильным, здоровым, неадекватным, спокойным, у него еще лучше все будет. Сейчас на сегодняшний день или две проблемы, или нет денег, или нет времени, понимаете? А вот так вот, чтобы раз зарядиться, это очень сложно. Так, еще какие? Ну, пока никаких вопросов нет. Наверное, чтобы у нас было какое-то такое, чтобы мы не только ответили на вопросы, но и что-то дали, да, ты дал свою музыку. Ну, а, у нас, да, да, а то я, у нас просто я... время, время, время подходит, поэтому вы там, девушка, смотрите за время. А, кстати, да, я не знаю, сколько времени сейчас я посмотрю. 20.03, у нас по Москве 20.03. У вас у нас 20.03. Хорошо, тогда, наверное, мы сделаем раз уже 20.03, да, мы сделаем просто медитацию в следующий раз, в следующую пятницу приходите, и будет интересная медитация, замечательная, которая очень понравилась на моем курсе по визуализации, и, которая и наполнит вас энергетически, и даст вам толчок, к обретению духовности, к обретению, ну, к обретению духовности это очень такой вопрос, к обретению себя, прежде всего, себя, своего родного. Ну, как мы, как мы закончим, до следующего. Да, все, мы с вами прощаемся, дамы и господа, до да. а, следующей пятницы. Ну, у кого в 19, у кого в 20 по Москве. А, ну, получается, а там сколько там? А, ну у нас сейчас 20 по Москве, сколько это? 19 по Москве, в 7 часов по Москве. 18 а, вот. по Германии, 19 да. по Москве. Мы вас ждем. Снова готовьте свои вопросы. И свет с вами. Да. Да пребудет Все, спасибо свет всем. с вами. Да пребудет с вами сила. Свет, сила, знания и деньги. Да. И, адекват, и адекватность. И адекватность. Все. Всем пока. Все. Всем пока. mm